Бля, не был, потому что я сам доебал его. А я думал, он недавно доебал до него. А, Не-не-не, ты что хоть? А, нет, он тогда только прислал, потому что Димка тогда в этом, во дворе все пизданы. А. Постоянно, бля, микрорайон, нахуй, все бабы нахуй машину прыгают, нахуй, говорю, ехт, где, где врача-то, нахуй? Ты полоску сделал? Чего сделал? Полоску. А, ты же нахуй полоску. Остань. Какой? Я только с кровати встал, глаза открыл, бля, да, полоску, бахнул. Прекращайся с полосками. Полосками. Представь, что их нет просто. Ты меня разочаруешь. Ты латон, и так, блядь. Как динаху полоска, ты да. разочаруешь меня? Да? Ну, немножечко. Не то чтобы это прям в аргументах было, типа, я должен твой продолжить типа да, мы, типа да, и типа да, да, да, да, да, да. Бля, теперь я вижу, как это твоими глазами Сложно. круто да, см я. смотрится от первого лица. У -у -у -у. Она будет как-нибудь шлюху взять и поснимать от первого лица. Вот эта камера это камера подойдет. Можно вопросом? У -у -у -у. Я так и не понял. Была какая-то шуточка, короче, в компании. Я единственный, походу, ее не понял. Типа, короче, блять, как же это становится? Типа, короче, это, сестра, слодная сестра застряла в стиральной машине. И там, такие типа, ну, знаешь, это сучка, ну, сводная стена застряла в стиральной машине. Это типа ей помог, ну, типа, выбраться. И они так и смеялись, как будто я понял, что там было что-то такое немножко пошловатое, Я такой не понимаю, о чем-то они, типа... Походу трахнула, отпустила, я все, я хуйня. думаю, может, узнать, да. Так, давай, короче, пока Ваня здесь, может, я буду хорошо стереть. столько мне, кажется, нарезали, накидали уже. А, мы сейчас возьмем этот, вот, провод, с этого. Джу вот так же от этого. Симпаратор. Симпаратор. Симпаратор. От эээ. Паптозер, что нужно снимать до утра? Вы снимали, это раньше, блядь, 15 минут на проекте. <связь> ну, ну, это ну, это просто вещь была идея, мне покупать. Нет, это просто на свою тему. Это можно. Я что это не было, что не начали Так понравилось, голову. Знаешь, когда участвуешь просто не в своих проектах, когда директор музея подходит, Своими руками. Я заработаю своими руками лучше. Так, думали, я буду, буду в Поэтому нам нам Не думали, хорошее... Сережа, а делали нас. Да. И так и делали. Я никогда не задумывался о том, что это этот уровень режим, религиозности просто был настолько яр, связан с интеллектуальным просто процессом населения. Отъебись, пожалуйста. Если население было глупо, то пожалуйста. и божественный просто процесс развития религии был выше. Почему? Вы сейчас видишь? по яйцам получишь, что ты снимаешь, ты охуел вообще нахуй. Настолько просто, ну.. Настолько мы живем в потребительском мире, что это, блядь, вс ⁇ 6:20 утра мнение, мы нахуй. тут религию обсуждаем. Вряд ли мне не извинило, потому что, блядь, всё, сейчас все продается, нахуй. Фронтокспер. Зеленый горошек. Сейчас все продается, блядь. И вот это печально, нахуй, честно. Для меня не, это, блядь, это очень печально. Раньше казалось, что, блядь, ну, вот, вера это что-то, вот поддержание религии там, или еще что-то, какие-то святости, каких-то своих э, коренных, вот именно вот этих вот. Ты не очень знаешь просто историю религиозного образца Просто свято, поддержание корней. Я, я, Чуковский. Вот, я вот раньше так думал, нахуй, просто. Что вот это поддержание... Но вот, тебе не важно, что это просто все ложь. Менталитет, который мы должны, блядь, из года в год развивать, Серьезно? поддерживать. Потому что Россия, должна быть Россия остаться, нахуй. Ты думаешь, Бог, что, меня... ты думаешь, что костяк этого государства православие? Я не думаю. Все. Ну, это по факту так. Нашему государству просто огромное количество лет. Романы переписал. Понял, ну, о чем я тебе говорю? Это что? Пасхалки. Пасхалки. Пасхалки. Ладно, давай по Ваня, никуда не уходи, потому что мы вдвоем, блядь. Ты хотя будешь нас топорить. Егорми не, стопорит. Он, стопорит. не умеет. Он он умеет. стопорит, он не умеет. Стопорить. Он не умеет стопорить. просто он бедняга сегодня, а он не понимает. Ты так закончишь да историю-то? Почему ты с Вором 10 лет не разговариваешь? Потому что, короче, был момент, когда Леха еще раз выгнал просто из дома. Я уже приехал к Суворову. Уже он там столько раз напоставлял. Это где где это было? Это было в Питере, как раз, когда мы вот жили, мы просто в Ватька все просто вместе 5-10. И он такой, у меня после этого все А где, на каком адресе? Так, куда именно к ну, А мы на большевиках вроде жили тогда, помнишь, да? На большевиках, на, на, на, на Дебах вроде <coughs> жил. На большевиках. Да? Не, нет, мы жили просто. Суворов, жил Вадик. Я тогда просто помню, что в первое время, если у вас в Питере. На Дбах, Большевиках. Где у Ватька, да, в краешке. На, на Дыбах под... вроде. Не на просвете. Нет, где-то На подвойского, на что ли? другой стороны, где-то. Под... А на подвойку, кстати, может быть. Может быть, на подвойскую, кстати. Ну Решу. короче вот, и Слава такой типа сидим, а я пригласил на свой день рождение. Я там тоже. Слава вообще снимал хату. Да-да, вот. я Слава приглашал на день рождения, короче, я сижу Серега, раз... я как бы Лёха была во дворе где-то там ну. Да-да, а да. я короче раз... говорю Серега. Ну я решил пригласить его, никого больше не приглашать, у не был занят с меня. мы короче сидим, я заказал там хороший фуршетик там алкоголик, 5-10, десятой, мы выпиваем с ним, ну нормально как, ничего не подещало, все в принципе нормальный парень то, а он мне такой подпевает знаешь Серег. и говорю, типа из вас двоих мне больше приятнее как бы типа Леха. А все что, ну сколько, я ему говорю, серый, ты просто не знаешь. Да. да, да. Я говорю, серый, ты просто не знаешь, за какого человека <сё production> ты сейчас мне говоришь. И он начинает типа говорить, что там не это это что то что. Кнор должен быть. Да. Пасхалка. <клыш> Понял. Вижу, Ну, Вот и все. Дело в том, что я просто пытаюсь объяснить, говорю, ну знаешь, типа, фактически было типа, ну типа неприязни мне, я ну реально просто слегка, я просто встаю на свой день рождения, оплачиваю, блисси вискари, хороший дорогой салатик, например, это я просто ухожу. И он даже не позвонил, он не узнал, а, узнал, а я начал только Сереге. И он знал, что если я уйду от него, мне начать просто негде. Илюха Морозкин, спасибо большое. Он меня просто приютил. Моровская глаза. А после этого все не позвонил по Серега, где ты, как-то, пятая, десятая, ничего. Пари, еще раз. Давай. Что там, было? Где все дело происходило? Я жил с Серегой Севоровым. Все а. уехали. А. Я ему сказал, позвал а, на, день на день так, рождения. А подвойск? Я позвал на день рождения к себе. Ваню мы сделали. Вадика был. еще там все не съебали. было. Вадика уже там жил. А это, нет, нет, жил это и... не подвойск? И нет. Морозова этот самый жил там этот брат Морозова. Ой, Морозова это как его? Пусть пусть жил это как его. Это не значит это не подвойского было. Ну, короче, было то, что как бы Дальневосточный? мне просто просто не восточный. Да не на точно, не-не-не-не. Короче, смотри. Потому что на подвойского я жил Шевурова. Подожди, ты, получается, просто выезжаешь как бы с дыбы, едешь прямо и упираешься там, короче, блять, в метроху. А, так это дыбеньки... А, нет, да. Дальше, что там за дыбами? Большевики. Большевики. У большевиков как раз там метров 300-400, да, помнишь это то? да? мы из ПБшки мы ходили бухать, да там, на большевиках вроде. А, на большевиках ну, кажется, в другом, то, что я с Увором хорошо относился просто, а хотя до этого Леха Типов... Я просто про хочу понять, про, да? про... Про... в какой это период был. Да это хуёво, будешь я... видеокассету еще брали? Как вам, бля, сегодня? Не, не помню. Я с, я, с... Я с... с... Суворовым, я, Суворовым, смотрели. Я, смотрели. Я, Суворовым жил в одной хате на Калантае, я Просто знаю, в какой помню, период крейдер. времени он Раслосный, жил на э... Это край, Подожди, не, на, на Калонтае, может, на Калантае ставить. Комнатная квартира. квартира. Невнегенные комнаты? Там еще, да. Ну, нет, а большая, которая мы жили, были большая. И этажки эти, блядь, глухие, нахуй, что там, блядь, завод, завод, ему а ташка. А в путь, ты помнишь, как зовут брата до этого? Брата, как пути? А, кепа, кепа, О, кепа да, значит, да, значит это был, это был индустриальный, индустриальный ударник или какой-то индустриальный, да? то индустриальный ударников, да? Индустриальный ударников, А мне было обидно почему за а, Суворова? Значит, это до Потому меня. что по идее Суворов был неправ я даже ушел, Леха, я раз... как нормальный человек. спальная кровать была? Там? Да, двухспалка. Нет двухспалки не было. Мы ну, были а, вообще там оба ты приехал походу О, когда да. я уже уехал. Ты приехал когда я уже уехал. Но я с ними там не жил. Ахахаха, <смех> молодецкий вопрос. Не, ну короче, вот, а видишь, с чем мы с Вором и разговариваем, даже в последних когда пересекались, года два-три назад здесь вот просто ладони, Пит... а, по в Питере, и просто поздравил пятой 5-й святой, да, приеду. Он был не прав. И даже если когда-то человек вас с тобой. Вот как у он никогда не признает это. Ну доход вот и все, Он 5, не извиняет. Вот То есть он может как-то, знаешь, замяться, вот этой его черта характера, как-то замяться, типа съехать на. Ну, суть в том, что это не имеет он такого значения, потому что как бы фишка в том, что просто до этого Леха просто говорил, типа, а он типа с пузякой, типа там, ты а типа, там, а, типа, что-то. Когда мы с тобой вроде уехали в Ладогу, типа он, короче, приезжал в пузяки, типа, Сорву был Слышь, мы уехали, ты и был в Владоге, ты не убежал никогда. Почему? Сейчас, -то мне, -то -то уже... Когда ты с Ладоги не уезжал вообще? Почему? Почему? Я работал в этом самом, в евросете. Приехал на месяц поработать, нет? На три месяца 4, там 4, 5, был 4, 5, 5. вообще. А мне просто родители. А, а, мне а, в где, в а Вадик где был? А ну, Ваня распиздяй его. Вадик, вообще, Вадик. варнивирский А, другой Ваня? Вадик, Сулья, ты, ты Вадик, здесь, Вадик. Вадик. Я, я, я, я, я не верю тебе Я просто помню эту историю, когда мы... Ты про реки как бы рассказал. Мне кажется, из-за этого есть какой-нибудь Мясо у него жарили, кура после летала. А что, был просто был, был такой просто момент во мне, когда просто я был избалован от максимально, максимально избалован. Да, и, короче, я, мы взяли курицу на всех с ним в на комнате. Курицы, да, Все да, вроде да. хотят ее аккуратно, аккуратно взять, я такой с говорю, давайте жить, как викинги. И просто, короче, курицы было на потолке. Да, да. Это, да. это было, когда мы приехали к Роме, а у Ромы такая, ну, комната неплохая была. Хорошо, мы приехали да. к Смурлу, как раз приехали. Мы. Не, не, просто было так тем, о, что о, у Ромы был такой большой тель, что-монитор туда-сюда, там, короче, блин, мы приехали из приехали к сворому. Это? Из этого из-за вроде кровать, что сделано из этих. Панталонов пойдем. И... Короче, и мы, короче, блядь, вроде под колеса, пятое, десятое. Но ну, нужно доверенное лицо для того, чтобы тебе ну, шампанское открыть. Это было у него дома, у Рожа, Это было у Рома когда, Рома, Рома, когда сказал, типа, Сереж, ты точно нормально ты это, Я ты... просто, это Рома, шампанское я просто разлил. Это, это еще Серега в Лайн Эйнш играл, еб ей туда. Да а. не, у Рома я разлил шампанское бутылку. Он, Роман, ки... он... Монитор, я, я чему, понял, ты, понял, это... Ты... это эти два события, курица и шампанское, Рома, Рома. Мы приехали в этот самый Сууурову гости. В, в... в... Как он, там, в область какой-то странный жил, который это самое тоже. Как у Леша была такая неодупляющая, это... странная Омеба. Вот... Он еще работал тоже в этом самом в в компьютере в Киее или где-то еще. В Киее, в Кие, да. Это, видать, пиздец, как давно было. Я не говорю, что это раньше, раньше. Мы приехали... Около 10-го года. Ромчик был, но мы поехали к Суворову гости. Приехали, поехали, Теперь ты точно отсюда не уешь с... пока мы не заснимем. Я просто сейчас подумал, а Кусик, здесь как у вас, Все слышно соседям, да? Ну, там квартира нежелая, а сверху охуеть как слышно. Но там также громко говорят, как мы. Но не, но не в это время. Я, да, попробовал. Ну, походу пропустил один урок, Серега. А, там да, кнопочка немножко иногда заедает. Улицу жрали в мусурова дома. Поэтому она добился. У него кровать большая стояла. А шампанское надо вот муру мы открывали. Это другой праздник был. Когда мы, блядь, другой нет, я Когда мы, блядь, по колесу и, блядь, и по бутылке шампанского выводились. Вау, Питер, ты, мать, нахуй. И пошли гулять по дворцовой, нахуй, по всей этой хуйне, блядь, поля, по центру нахуй. По дворцовой, блядь, только ты один. <свят> а как можно столько терпеть тепло? Бля, подъебать спустя заколецы. Корипати. Ну, а за года на самом деле. Не сказал бы, что я гостичный мы Чего сейчас. А что, нет, это самое-то. Тряпки дуба для масштабирования длинополона. <свят> а? Ега. Серега, э не впадло метниси. Нет, кто говорит, я, ну <смех> митнись, это как говорят, я метнича вообще. Ванна, ванна. Там вот прям справа под раковиной хоть две, хоть три. А, на да, Все, а я творческое -то истощен. Видишь, Ваня, меня просто твой друг посадил на привесь, я не могу далеко отходить. Да он да, в этом плане он для да, тяжелый нахуй. сейчас очень быстро сделал минут за 15 вот сними. Я вот так машину, а в этом не Правда, по, -по, -по последней возвращаемся. Вы готовились, что ждет красиво? Нет, я просто делал то, что я хотел, чтобы он немножко... Раскрепостился. Я просто хотел, поднял планку свою. Да. Очень да у всех и просто я просто делал. Я думаю, грязь, тему раз уже Просто резина, все же это. Ч Челик едут. Давайте за геев нахуй тогда это развести, которая блядь мешает. Мы тебе еще, блядь, сегодня будем ходить густировать. Кого? Темный ящик ждет тебя. Какой темный ящик, я, я моляю, я У меня там телефон, по-моему, какие-то QR-коды считывает из грязного стола. Да он уже просто. Мы вот Похоже же. Читает стол. Я вот откуда откуда привез. Я не может прочитать. тебе, блядь одно, второе. О, го, го, ты из меня. Это же тут. Кстати, весьма интересно. Вот с Егором связаны просто людьми, когда ты просто. С измерением выходят в свой измерение. сок где пролит? Да. Чтоб не было потом ерунды, что-то опять этот стакан... Ему на глоток не хватит. Мне просто хватит на самом деле. А, понял. Так, в момент я просто немножко не чувствую себя одиноко, но еще раз убеждаюсь, что это все по-другому. Отсюда. Ну, Люди-то растут. И... А с другой стороны, с... знаешь... Люди не растут. Таких же все. А. Просто, блядь, замков ни не изменилось. С другой стороны... Не будь идиотов, жизнь была бы скучнее. На на самом деле, просто как раз у, ну, у идиотов жизнь да просто на самом деле не скучная. А либо на сам просто на низким интеллектуальном. Ну, стоп! стоп, стоп вы <груповый> Держись. Сейчас готовьтесь, все побудет. Ну Ваня, у меня к тебе просьба. Вдохновила. А, а, Тихо. Ничего <плотъем> не говори. Не, сейчас скорее. Так, Ваня, для тебя задача будет сейчас. Для тебя задача не раз, снимай, Нет, нет, это будет весьма интересно и круто. Это мы сейчас просто сделаем склейку. Делаем склейку. Типа, типа... маленькая рыбка, так, Телефон где? Где телефон, что там происходит? Не знаю, он сопротивляется этому всему. Блядь, ебать, ебать нихуя, он вот-вот сядет. Пойдем на заряд, кто-то опять. В видео, эта склейка 15 болтали. секунд займет, 15 секунд. Ебать, телефон Склик тоже? Не-не, -то подожди. Сейчас, короче, мы сделаем такую фишку, стебанемся. Может быть, это не сейчас, может быть, на потом наставит просто, Егор. Там идет съемка. Сейчас, подожди. Короче, ты сейчас начинаешь просто говорить, типа, открывать рот. Типа, Тихо. Ну, надо, Типа, привет, я Егор, типа, что-то произошло с что ним не так? 17-я личность, да, вот это вот. М -м, одна из воплощений твоих. У тебя как-то до этого было заебись настроено, подожди. Мне вроде подвернуто. Нет, типа, как будто... Можно убрать просто, Нет, просто так так мик можно? Микрофон, потому что у Егора, и он будет слышать так, как будто ты говоришь. Типа, просто, ты говоришь просто... Итак, друзья. Ну, попробуй сыграть так, как будто просто Егор, а потом мы склеим, типа ты обратно возвращаешься. Да. Нет, понимаешь, что. Здравствуйте, уважаемые. Ты понимаешь, что э, будет, будет задержка это там. Там мы склеим. Секунды, две, это что-то. Проголос... мы склеим, мы склеим. Мы склеим. Просто, например, сказать, что ну, простую фразу, типа там, типа, итак, сегодня. Нет, давай пусть он это сделано. Нет нет, нет, нет. Здравствуйте, уважаемые. Нет, подожди, просто, нет, нет. Это, нет, знаешь, как сделаем? Это будет прикольно. Я начну, да? Нет, Баня, не, Баня, подожди, ты такой типа. итак, здравствуйте, уважаемые. Типа, такой. Здравствуйте. И снова говоришь, типа, здравствуйте. Типа в другом теле? Да, да, да типа такой... Э, уважаемые. Уважаемые. И типа такой смотришь, за мной, ну, типа, режиссер. в этой стране, типа... И, ну, Егор, будет за тебя, типа, уважаемые. Типа, одну секунду, типа, склейка, типа, такой... Ну вот, другое дело, как-то немножко пуютнее. Ну, типа, как будто ты... Ну, типа, немцы, шутка Если что, вырежем. Я вселился в тебя, ну, типа... ты, говоришь, ты говоришь мою просто стандартную Не, Нет, просто ты говоришь просто, не так, сегодня мы готовим, Это такой, типа, готовим, а тот же вот у нас по занукам всегда, когда его сюда смотрит, это типа режиссер здесь, и типа мы готовим, готовим, типа такой, одну секунду, склейка, и типа такой, ну вот. Главное, начни с фразы «Здравствуйте, уважаемые». Ваня, сделаешь так? Разочек, кто-то какую-то садится? Итак, поехали. Да, поехали просто. Здравствуйте, нет, просто, нет, ты просто, ты, нет, ты просто открываешь шот? Попробуйте порепетировать. Да, вот, а вот, микрофон свечен. Звук можно да, да, да. да. отрезать звук, как Не-нет, я... наложить, лучше идеально да. все так будет лучше. А просто вы, попробуй да. так, нет, попробуй, а просто он, будет. не он попробуй, просто. Здравствуйте, Не Попробуй. Здравствуйте, уважаемые. Попробуй так. Ну сейчас смотри, как я губами шевелю. Ну, Ванк, ну пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые. Вот ты просто шевелишь губами, а я говорю. Попробуй так. Это бы типа. Давай. смотри. Три, два, раз. Здравствуйте, уважаемые. Сейчас мы будем готовить. Че? А? Нет, я. Не, не, не, нет. Должен сделать вот так просто типа. Что? Ну, типа за голос типа Итак, давай еще раз попробуем. Здравствуйте, уважаемые. Мне типа такой. Ты говоришь и уделишь своему голосу. Типа что? Типа. Давай, давай, раз. Давай подожди. Раз, два, три. Здравствуйте, уважаемые. Сейчас мы будем готовить... Га... Ну нахер. Не-не-не-не-не. Все хорош. Нет, надо бы да нет, Ваня, вот на... Все как будто ре... ну, реагируешь, типа, одну секунду. Нет, говоришь, здравствуйте, да, просто... да, уважаемые. Нет, сейчас мы будем готовить. Ну, Ваня, пожалуйста, последний раз. Из этого уже что-нибудь можно вылезать? Ну, уже да, уже да.